Здравствуйте, это программа «Матрица русского языка» и я, ее ведущий, Андрей Григорьев. Мы снова находимся в центре славянской письменности слова на ВДНХ. А сегодняшний выпуск посвящен сходствам и различиям современного русского языка, старославянского и языка Древней Руси. Когда в XI веке старославянский испытывает влияние живых разговорных языков на разных территориях расселения славян, то он постепенно под этим влиянием начинает изменяться. И уже после XI века мы говорим о старославянском языке различных изводов или территориальных разновидностей – болгарском, сербском, русском изводах или о церковнославянском языке. Так что церковнославянский язык получается нам ближе, чем старославянский – в это время в церковнославянском языке под влиянием живых языков меняются лексика и произношение. Например, в старославянском языке славяне еще произносили особые носовые гласные Э-носовое и о носовое. Но после X века у восточных славян они утратились. Поэтому ни в древнерусском, ни, соответственно, в церковно-славянском языке русского извода эти особые носовые звуки не представлены. Что же касается произношения буквы «ядь», то она также произносилась у разных славян по-разному. У южных славян и в старославянском языке она произносилась как «а» между мягкими, так как сейчас в современной Болгарии произносят такие слова, как «бряг» или «мляко». А когда церковнославянский язык попадает на Русь, то эта буква начинает соотноситься с тем звуком, который был в обиходе у восточных славян. То есть начинает сначала произноситься как особый закрытый «э», или звук дифтангического характера, нечто среднее, между «э» и «и», и затем в живом употреблении, наконец, совпадает со звуком «э», так мы его произносим и сейчас. Что же касается старославянского лексического фонда, то некоторые ученые считают, что очень большой процент современной русской книжной лексики это по происхождению старославянские или церковнославянские слова. Поэтому, когда мы говорим о взаимоотношении русского и церковнославянского языков и говорим, что эти языки достаточно далеки друг от друга, то и что церковнославянский или старославянский непонятны носителю современного языка, то, конечно же, это предубеждение. В современном русском языке существует большое количество слов, которые заимствованы из церковно-славянского. Поэтому, когда мы говорим о том, что русский и церковно-славянский – это изолированные явления, то достаточно посмотреть на материал современного русского литературного языка, чтобы увидеть славянизмы, которые в разные эпохи пришли в наш язык. Мы можем их определить по некоторым признакам, в том числе по фонетическим, или по наличию определенных суффиксов или приставок, то есть мы здесь видим определенные словообразовательные модели. Среди важнейших отличий старославянской лексики от исконно-древнерусской является противопоставление так называемых неполногласных сочетаний в старо- или церковнославянском и полногласных, которые возникли у восточных славян. Речь идет о противопоставлении сочетаний типа «ла», «оло», «ре», «ери» и подобных, то есть известные модели типа «град» — «город», «злато» — «золото», «брек» — «берег», «млеко» — «молоко». Чередования, где представлен один гласный, как раз и называются неполногласными, то есть они возникли еще в древнюю прославянскую эпоху южных славян, потом пришли в старославянский и затем в церковнославянский. Но вот возьмем, например, такое слово вот с таким гласным, как слово «страна». Разве это архаизм? Как мы видим, это слово в современном русском языке вполне нейтральное. То есть бывает так, что в современном русском языке старославинизмы являются нейтральным фактом языка, поскольку уже разошлись соответствующими русскими вариантами, например, «страна» и «сторона», «прах» и «порох». Хотя, конечно, часто славянская или церковно-славянская лексика в русском языке является стилистически маркированной, то есть это слова высокого стиля или устаревшие слова. Ну, Допустим, город, но церковно-славянская – град, колос, а церковно-славянская – класс. Или, например, град в названиях, как компонент названия городов типа Волгоград. Таким образом, церковно-славянские слова имеют разную судьбу в русском языке, но, тем не менее, они все в нем присутствуют. До сих пор в современном русском языке есть приставки, которые пришли из старославянского языка. И у них есть соответствие в современном русском языке. Например, церковно-книжная приставка «из» соответствует русской приставке «вы». Например, «ид спите», но «выпить». Приставка воз соответствует русской приставке «за». Например, «воза пить», vapить». Церковно-славянская приставка «низ» соответствует русской приставке «с». Низвергнуть, свергнуть. Мы видим, что здесь также есть противопоставление словообразовательных моделей. Книжные и церковно-славянские формы употребляются сейчас, конечно, очень редко. Например, «Испить воды» мы не скажем, мы произнесем в живом употреблении «выпить воды». Но, в принципе, эти слова церковнославянские вполне понятны. Когда мы слышим «испить», не звергнуть, надо просто заменить церковную книжную приставку русской, и тогда мы получим нужное слово. Вот такой удобный момент для понимания церковнославянского языка. Просто поменяй приставку, и тогда ты поймешь, какое слово перед тобой и что оно значит. Когда Кирилл и Мефодий создают церковнославянский язык, то они опираются на живой народный говор салунских славян. Но, конечно же, народный язык не приспособлен для того, чтобы перевести греческие литературные тексты в полном объеме и со всей сложностью лексической, семантической, синтаксической. И если говорить о лексике, то, конечно же, добавлялись слова, которые брались из языков, или говоров, славян Моравии, Болгарии, потом уже на Руси, когда мы говорим о церковно-славянском языке, русского извода. Какие-то слова были заимствованы из греческого языка, какие-то были калькированы, то есть по морфемно переведены, то есть по то есть по частям слова, из славянских элементов по подобию греческих слов. Когда мы слышим, что церковнославянский язык непонятен, то, возможно, речь идет о том, что в каких-то элементах этого языка мы имеем дело со словами, заимствованы из греческого. Например, слово «адамант». Если мы не знаем, что по-гречески «адамос», «адамантус» адамантос – это алмаз или бриллиант, то мы и не поймем, что это за слово. Иногда думают, что «адамант» – это потомок Адама даются еще какие-то полушутливые э, этимологии. Однако, э, почему мы не можем понять это слово? Да просто потому, что в русском языке нет аналогов. Хотя на самом деле, если мы посмотрим в сети интернет, то э, словом «адамант» как раз называются фирмы, связанные с ювелирными изделиями, торговлей, или продажей э, алмазов и так далее. Таким образом, есть, конечно же, часть слов церковнославянских, которые непонятны, потому что эти слова изначально были чужды славянским языкам. При этом большинство слов в старой церковнославянском языках содержат исконно славянские корни. Может быть, у восточных славян или в живом русском языке история этих слов пошла несколько иначе, тем не менее для носителей современного русского языка они вполне могут быть понятны. Ну вот вспомним классическую цитату из Евангелия от Матфея, ставшую устойчивым выражением. «Довлеет дневе злоба его». В буквальном переводе означает «хватает на каждый день своей заботы» или «довольно для каждого дня своей заботы». Речь идет о заботах или нуждах момента, требующих немедленного удовлетворения. Отсюда слово «злободневный». Трудность здесь заключается в понимании слова «давлеть», которое из-за фонетического сходства с глаголом «давить» многим сейчас употребляется в таком контексте, когда кто-то на кого-то давит. И это неверно, является речевой ошибкой. Лингвисты и специалисты по культуре речи неоднократно говорят, обращают внимание на то, что слово давлеть означает быть довольным, достаточным или э, «хватать». Э, как понять, что слово давлеть и «хватать» быть достаточным семантически и исторически связаны. В слове «давлеть» – корень «дов» или «довл». Как и в словах «довольный», «довольствие», «довольно». Что значит «довольно»? Это «достаточно». Что значит «вдоволь"? Это удовольствие, удовлетворение, когда всего хватает. В принципе, здесь можно провести параллели и не только фонетического сходства, которое часто бывает обманчиво, а еще на уровне значения, семантики. Ну вот, например, в церковном славянском вполне могло существовать такое выражение, как «довольный дождь». Для нас довольным может быть только человек, которому, все, которому всего хватает, который всем доволен. А в церковном славянском прилагательное встречается вот в таком неожиданном употреблении «довольный дождь». Почему дождь «довольный»? Потому что он многочисленный, достаточный, то есть «довольный дождь» – это сильный дождь, ливень. И сейчас это слово «довольный» встречается только в значении «испытывающее удовлетворение», «довольство», «достаток». Итак, мы можем увидеть, что простое сопоставление и сравнение с родственными словами в русском языке помогает нам понять, какое значение – имеет то или иное слово в церковно-славянском. Просто надо над этим задуматься. Оказывается, что в новгородских болезненных грамотах и даже в летописях мы сталкиваемся с синтаксическими особенностями, с той же характерными для разговорной речи современных носителей русского языка. Нередко, когда мы о чем-то оживленно рассказываем, то, что нам кажется важным, мы упоминаем в начале высказывания, а дополнительную информацию относим в конец. Такая же особенность была представлена и в древних текстах. Например, в Новгородской первой летописи мы читаем Владимир, и дес Новгородцы, сын Ярославль. То есть Владимир, сын Ярослава, пошел с новгородцами. В этом примере важно именно то, что Владимир пошел с новгородцами о том, что он сын Ярослава, да, то есть Владимир Ярославович является дополнительной, и поэтому она относена в конец предложения. Также мы строим э, высказывание в живой речи. В э, разговорной речи как в современной, так и в древней, в отличие от письменной, приоритет отдается принципу в начале главная часть сообщения, затем уточнение. Приведем другой пример. Когда мы что-либо перечисляем, нередко все компоненты, которые должны стоять, например, в винительном падеже, мы ставим в именительном. Например, я брал с собой в поход спички, дождевик, нож, ложка, тарелка и так далее. Причем, чем дальше элемент перечисления от начала, от начала подобного высказывания, тем вероятнее, что вместо винительного будет использован именительный. Такое же явление представлено в древности. Рассмотрим фрагмент из берестяной грамоты. Положили Гришка с Костую, автоболах а гришки кожухи свита сороцится, шапка, а костина свита-сороцятся, а боли костини, а сапоги костини, а другие гришкини, цтуся пудите на мовозе и приславшего змете. Перевод такой. «Положил Гришка с кости в сумках вещи, Гришкины – шуба, свитка, рубашка, шапка, Костины – свитка, рубашка, а сами сумки – Костины, да еще сапоги – Костины» и так далее. Здесь мы встречаем достаточно понятную для носителей русского языка синтаксическую конструкцию. Однако испытываем трудности, продираясь сквозь местные диалектные особенности этого текста. особые грамматические формы совпадения э, фонетические c и «че», то есть так называемое «цоканье», вместо «что» – «цто», вместо «сорочица» – «сорочица» и так далее. Определенные слова, которые уже вышли из употребления. Таким образом, с одной стороны, в бедестинных грамотах мы встречаем очень знакомые синтаксические конструкции, которые сейчас используем в живой разговорной речи, но с другой стороны сталкиваемся с рядом диалектных особенностей, которые затрудняют понимание текста. На этом... Я с вами не прощаюсь, ведь это далеко не все. Следующий выпуск «Матрицы русского языка» мы посвятим переводам и технике создания рукописных и печатных книг. До новых встреч в Центре славянской письменности слова на ВДНХ и на телеканале «Русский мир».